Всех приветствую. Всем добрый вечер. Светлый, прекрасный день, светлый вечер. И сейчас я хочу обратиться к, ко всем, кто пришел, ко всем, кто нашел время, ко всем, кто будет смотреть это в запись. Я знаю, что многие так выбирали, куда куда пойти сегодня на на, на встречу с собой, потому что где бы мы ни находились, все время происходит некая встреча с собой, и, друзья, когда у нас внутренний выбор да, происходит, то это говорит о том, что мы пытаемся, мы пытаемся решить. Там, мне сегодня на семинар пойти, мне вот, вот здесь послушать, мне в этой практике поучаствовать, или еще что-то там, пятое, десятое. Вот это говорит о том, что нужно при ускориться нужно ускориться в своем дух, духовном целостном развитии потому что э, вот в такой ситуации когда душа тянется к разному если это действительно душа тянется а не галочки от ума э, есть действительно потребность э, ну в общем то определиться со своими приоритетами здесь и сейчас да? и ускориться ускориться в практике ускориться в своем э, движении в своих действиях перестать прокрастинировать перестать откладывать на вчера на завтра на потом нет никакого потом кроме сейчас и у нас у всех есть только сейчас и как говорится мы это слышали годами-годами э, годами, ну вот как то как сейчас больше, больше никогда не, не, не повторится, потому что сейчас происходит на фоне, на пике турбулентных военных перемен во всей, во всей э, мировой истории. И то, что мы с вами проживаем, это уникальное время. Я ни в коем случае не пытаюсь вас направить на, знаете, на такую пассивную, как, как бы бесчувственную такую потребительскую форму взаимодействия с происходящим, а на самом деле наоборот, дать возможность смотреть на все шире, глобальнее и задавайтесь, задавайтесь вопросом практически все время, с утра и до вечера сейчас, в каждом новом дне маленькая жизнь происходит, и переоценка, и такая, знаете, как Реанимация прошлого. Я сегодня писала очень ресурсный пост, очень ресурсную публикацию, которые приходят в медитациях, в ченнелингах и, по сути, потом после утренних практик своих личных я по несколько часов их прописываю, просто занимаясь обычными делами. То есть я тоже я готовлю кушать, я кормлю детей, я убираю, я хожу за покупками, я сейчас нахожусь не в Киеве, не дома, на Закарпате нахожусь, в условно безопасных местах, и при этом постоянно происходит контакт с Землей, и вот, -вот на эти служения, на эти эфиры дается сила, знаете, сила вот такой глубокой, глубокая духовная сила, которая не принадлежит личности, и, соответственно, и ты, ну, в общем-то, в какой-то степени не имеешь права приписать это все. Тебе, поэтому, когда идет ченнелинг-поток, я всегда пишу так, как есть. Каналы Мария, проводник, полож, получите, пожалуйста, да, давайте попрактикуем, давайте еще глубже разберем. Вот такая у нас сегодня встреча и будет еще завтра. И, в принципе, тем, кто работает со мной в Телеграм-канале, я вам даже, друзья, предлагала приготовить, если они у вас есть, вопросы, которые вдруг интересуют, резонируют и, ну, в общем-то, фонят где-то в пространстве. И я обязательно постараюсь ответить на заданные сегодня вопросы, завтра, да, вот в такой же вот форме, как сейчас у нас эфир. Но будет не мой монолог стартовый, вот, вот как, как я сейчас для вас проявляюсь, в такой сосанговой форме. Сасанка означает присутствие. То есть кто-то проявляется, кто-то присутствует и ощущает более глубинную контактность с собой, со своими частями души. Завтра я хотела бы поговорить, предметно, опираясь на ваши вопросы. И в этом, я считаю, будет максимальная ценность, потому что есть нечто приоритетное. Но в целом... Всем хочу сказать, что эти эфиры — это такое пространство добровольного присутствия. И если я резонирую вам своим сердечным порывом, потоком, если свет моего сердца откликается вашим, оставайтесь, берите что-то, да, вникайте, практикуйте вместе со мной. Сегодня будет медитация, медитация... Исцеление обид, глубинных обид, обид из уровня детства души. И еще эту медитацию, эту технологию, эту практику называют действительно техникой выхода из жертвы. Из, из всех таких, знаете, грубых форм программ насилия, которые в нашей нашей нейросети, где-то вот в информационном поле при, при, при застряли и фонят, и они могут выглядеть как внутренняя тирания, они могут выглядеть как жертвенное состояние, когда мы себя жалеем, когда нам все время кажется, что нам должны, когда мы испытываем какие-то дефициты, а сейчас мы коллективно испытываем дефициты, дефицит безопасности, дефицит покоя, дефицит Просто гармоничного пространства, тишины и, ну, в общем-то, базовые такие дефициты это говорит о том, что мы с вами, как и региональный да, вот слой, и как цивилизация, это все накопили, накопили. Как накопили? И вот я писала да, в анонсе истинные причины войны. Сегодня День миротворца, сегодня чистый четверг в культуре христианского эгрегора и конечно хочу сказать о том что в очень скором времени эгрегориальные конструкции они будут также разрушены как и вот сейчас происходит размытие границ государств и война происходит не только в, в грубой форме когда мы теряем людей когда происходит истребление городов да и такой геноцид просто материальный геноцид и психический она происходит и в тонком плане и прямо сейчас действительно вот как бы воюет да вот свет с тимой но я вам хочу сказать что это не конец света вот в этой войне это конец конец тьмы и он он неизбежен то есть вот в этом в этом контексте сомнений нет никаких но что будет являться также такой сопроводительной формой падения? Падение чего? Падение... Рушится что еще? В... Такой в параллели будет в мире материи? Ну, будем смотреть. Потому что как минимум это империализм раздутый на ложных, ложных ценностях и ложных историях, ложных перекрученных правдах, которые были искажены. И сейчас мы с вами проживаем все эти формы реанимации, реанимации. Поэтому если мы знаем хоть одну ресурсную технику, а я сегодня хочу поделиться с вами такой, и в принципе это не первая техника, которую я с вами делюсь, но она очень глубокая, она очень ресурсная, она выводит сознание человека из детских, из детских проекций, в какой бы проекции детскости вы не застряли, то ли это эмбриональный возраст, еще беременности, там, вами, мамой, то ли это возраст от рождения до 10 лет, то ли это возраст подростковый, то ли это юношеский возраст, потому что ребенком в родовой системе человек считается до 24 лет, и дальше уже только начинается после этого там, с 24-25 фаза, первая фаза взрослости, зрелости. А мы-то привыкли в нашей культуре думать по-другому и накопилось очень много разных дефицитов, особенно за последние 3-4 поколения. Поэтому вот эта техника, которую я сегодня с вами поделюсь, она рекомендована как профилактическая каждому человеку, без исключения. Вот если, если вы мой ученик или клиент, или э, посетитель разных курсов, и то, что я сегодня с вами пропрактикую, не реализовывали э, с целью закрепления эффекта минимум 40 дней, я вам рекомендую это сделать хотя бы раз в своей жизни. И... и избавиться от фокуса контроля за этой темой, выйти из детскости и забыть об этом раз и навсегда и не, и не теребить эту тему больше в своем сознании, даже если что-то там где-то останется, такое в зачатках каких-то фоновых знаете, маленьких таких семечек, сорнячков уже на, на них можно будет не обращать внимания, потому что вы взрастите в себе большие, бурные, буйные, хорошие ростки, деревья, да, которые под которыми, да, как под хорошей средой, не могут выжить сорняки. И они просто сами исчезнут. Поэтому обязательно запланируйте этот опыт прожить. Опять-таки, если он вам будет по сердцу, по отклику. Если сегодня вы ощутите эффективность, то идите в это. Поэтому я никого не заставляю. Не нужно мне слепо верить. Пробуйте ощущайте. У меня всегда есть спокойное отношение к, к вот, вот этой задаче, кто пришел, кто не пришел, кому зашло, кому не зашло, потому что ответственность за то делать или не делать, она у вас и у пространства. Вот если вам резонирует, делайте, оставайтесь, применяйте. Если вам здесь не место, да, я знаю точно, что мое пространство позаботит, позаботится о том, чтобы никому не навредить и никого лишнего тоже не было. Это все просто, на самом деле все очень просто. Вот, и а, что еще хочу сказать на, на старте вот этого уже живого практического опыта. Мы с вами будем работать в медитативном опыте сегодня, ну, 15. Ну, плюс еще там 5-10 минут потратим на раскрытие поля души, потому что очень важно, чтобы наш, наше сердце и наш разум они были в контакте друг с другом и, и тогда будет очень хорошая эффективность просто проживания через присутствие, через тело в, легко, в легкости, без, без напряжения того что, того, что дает этот наш коллективный опыт я всегда, всегда приглашаю людей проявляться по максимуму. Я вас не вижу, видите вы меня, меня сейчас, да? Поэтому постарайтесь проявляться во время медитации, динамических медитаций и техник самоисцеления, таким образом, чтобы у вас не было блокировки никаких своих чувств, никаких своих реакций. То есть очень важно в техниках самоисцеления быть предельно э, от, открытыми самим себе, потому что в этих процессах мы знакомимся, в том числе с собой, и мы даже знакомимся с реакциями своими реакциями на нас, потому что если рядом с нами кто-то находится, а у нас вдруг есть какая-то зависимость от общественного мнения, и вдруг у нас потекли слезы, вот просто мы, мы, мы, мы ничего такого не делаем, мы сидим, дышим, но наше тело решило избавиться от огромного куска боли, печали или какой-то эмоции. А сегодня это будет происходить, я вас сразу на это настраиваю, потому что ползать со своих крестов, крестов, да, на которые мы сами себя, как на какие-то вот голгофы, по поцепляли, нацепили на себя ложные чувства значимости, вины, страха, долга. И тащим, очень часто тащим их как волос просто за собой из жизни в жизнь, они, конечно же, сегодня полезут, да, поэтому я заранее, заранее говорю о том, что в конце этого практикума вы, вы, вы почувствуете себя очень хорошо, очень окрылённо, очень очищенными, а сегодня чистый четверг, и в этом и смысл этой встречи, и ценность этого, это, этого опыта, этого взаимодействия, но в то же время вот этот эффект очищения, он происходит через духовный труд. И трудиться будет наше тело, трудиться будет наша душа, трудиться будет вся наша система. Поэтому я вам желаю в этом опыте осознанности. Что такое осознанность? Это когда я знаю, что я делаю и для чего. Осознанность. Я могу осмыслять, на осознанность способны только люди, потому что у нас есть неокортекс, у нас есть думающая, структурная часть. Неосознанность – это такая стихийность, это то, что мы называем звери... звериной, звериной сутью, это инстинктивность. Да, она является грубой формой интуитивности, но в то же время... Если мы соединяем интуитивность как инстинктивность и осознанность, мы получаем уже мастерство своей жизни, потому что у нас активируются высшие гормональные центры, и мы начинаем управлять реальностью. Если я вам хорошо доступно выражаюсь, вот вы меня хорошо понимаете, поставьте, пожалуйста, вот насколько хорошо, 3, 2, 1, насколько хорошо доходят мои слова, я вам понятно выражаюсь? Очень ценно быть в диалоге, увидеть ваши реакции. Если хорошо, то три, если так себе два, если еще меньше один, если совсем непонятно, пишите там минус или ноль. Я тоже на это обращаю внимание и стараюсь быть, быть, вербализировать свои мысли доходчиво. По крайней мере, стараюсь. Да, Причины мира, истинные причины мира, истинные причины войны. Название этого эфира было первым словом «мир», но тем не менее потом кусочек «истинные причины войны». В дуальности есть вот это разделение. Смерть, рождение, мир, война, то есть противоположности. Есть эти полярности. Спасибо большое, я вижу ваши реакции. Спасибо. Да, в мире дуальном есть эти полярности. У нас есть прошлое, у нас есть будущее, у нас есть границы физического тела и то, что мы считаем как бы собой и не собой. Но на самом деле, за пределами вот этой формы существует иная форма жизни, которая является реальной. реальной. А вот та, которую мы привыкли называть жизнью, апеллируя к пяти органам чувств и обрабатывая их постоянно, да, и, и вот это вот, считая только нашей объективной реальностью, она является, ну, можно сказать, игрой. И, по сути, раз это игра, то есть некие правила, которые кто-то пишет. Да, кто-то пишет, или мы говорим протоколы, алгоритмы, шифры, коды. Вы видели, как программер программирует программу для компьютера? Это такой дождик из цифр, или, будем говорить, есть некие графические символы, из которых строится код, и по нему программа работает. Ну, вот, собственно говоря, мы тоже такие программы на уровне своей самой примитивной формы жизни. И без этого никуда. Без этого никуда я бы не могла вам даже ни слова сказать, и вы бы меня не услышали, Да, если бы этого не было. Но есть еще один маленький нюанс, кто управляет программой, кто ее режиссер, кто ее сценарист, кто ее тестировщик, кто ее аналитический, да, вот какой-то там менеджер и так далее, кто управляет системой. Вот если мы не берем на себя задачу по управлению с собой системой, то кто-то ею будет управлять и управляет, и вот этим... Что-то, кто-то, да, мы, мы, мы привыкли называть там, где-то перекладывая ответственность, да, вот как, когда мы, мы не хотим э, принимать на себя ответственность за себя и за все, что наш экран, вот так вот, как, как в кинотеатре. Как, вот представьте, что вот отсюда, с этой зоны, у нас выходит такой луч, как в кинотеатре, были в кинотеатре, да, вот видели, как там такой будки сидит некто, и проецирует на экран некую историю вот так вот мы устроены у нас тоже есть этот проектор их даже несколько и и мы смотрим воспринимаем то что сами же сочинили да, и вот если мы вышли на этот уровень сознания то мы можем и сочинять сценарии формировать сценарии и жить в тех сценариях, которые нам нравятся и подходят. Или, или вот здесь, или а что же такое или? Или накопили. Накопили мы, накопили наши предки, наша родовая система, то по-разному можно это называть: там коллективное поле, насверное облако, да, там по терминологии Вернадского. В общем, коллективное бессознательное. Ну, действительно, терминов много, но суть одна и та же. То есть есть некое программное обеспечение, оно техногенное, оно является такими, знаете, как кластерами из диафильмов, или можно представить, что это вот пазлы, которые вы рассыпали, да, вот они на кусочки поделены, такие молекулярные, и вот с него лепится наша, бат и картинка, и какая-то реальность. Плюс соусом к этому формированию работает эмоция, эмоционирование. То есть мы, мы придаем силу чему-то, чтобы оно зафиксировалось на какое-то время в нашей жизни через свои эмоции. Вот это вот, вот здесь называется это реагирование. То есть то, на что мы реагируем, то, на что мы тратим время, а наша вот эта вот вся реальность в этой... В рамках одной игры, но ну, представьте себе, что вас пустили за билетик, да, там за определенную сумму денег, там, на три часа поиграть в игровой комнате. Вот мы такие все с вами, мы что-то, сколько-то там жизненной энергии заплатили за вот этот билетик в жизнь, получив доступ в этот кинотеатр прекрасный, в этот, ту игровую комнату. И вот мы здесь что? или режиссеры, кайфующие, наслаждающие, понимающие, следующие, накапливающие, сдруживающиеся с другими такими же строящие, расширяющие этот мир, познающие, да, вот Бог познает себя через себя живорожденного, через живорожденную душу. Или мы пришли, упали, как как мы говорим там, жертвенно уселись в кресло и, и и как терпила терпим то что выскакивает на экране думая невежественно что это и есть все что мне досталось да такой фатум такой вот рок такая вот вот она судьба вот смотрите судьба все вот родился там в касте чего-то кого-то вот в ней и умрешь чего тут пыжется там и так далее очень много у нас вся, всякими такими философскими и разными течениями отобраны воли быть творцами своей жизни исторически так сложилось и вот сейчас повторюсь да вот повторюсь сказала это в начале еще раз повторюсь сейчас уникальное время когда мы аля раз реанимируем прошлое в котором мы что-то вот, вот что-то мы не с тем соединили вот представьте себе что было множество множество множество раз когда нечто могло быть пойти по сценарию безусловной свободы любви и счастья так тебе я называю вот эту дорожку так себе и так сойдет, да, чуть-чуть насилие можно. И, в общем-то, катастрофы страданий, жутких-жутких. И вот, вот сейчас такое время, когда в нашем сознании в каждом дне происходит шанс, шанс-то великое время. Все это выстроить, все, что накопилось, и так сойдет, по дорожке и так сойдет. Каждый раз, где мы во всех воплощениях, во всех ситуациях, во всех жизнях с чем-то входили в компромисс, с чем-то мы вот были в конфликте с моментом и предали себя, предали, предали истину, предали, выбрали не любовь, выбрали, выбрали не свободу, выбрали неистину выбрали кусочек эгоистичной правды которая подходит удобно там для э, момента чтобы было поменьше перемен вот откуда взялись эти все искажения а смерть это статика в общем-то стабильность это только когда ты без бездвижимый лежишь уже в могилке да? то есть вот в общем-то вот она смерть. Стабильность – это ты лежишь засыпанной землей, и, и, и, в принципе, дальше от тебя больше ничего особо не зависит. Тебя биосферный агрегат превратит снова в правильное топливо для, для червей там, и так далее. Вот она стабильность. К чему же стремиться-то, собственно говоря? Зачем, зачем стремиться к стабильности, если живая жизнь ⁇ это постоянные перемены? Но есть у нас вот этот бзык, так устроен ум, он все время пытается все стабилизировать, законсервировать, потому что он ограничен. Он ограничен границами времени. Где они взялись? Помните, я говорила там фразу. Мы заплатили за некий билетик определенное количество, определенное количество жизненной энергии, да, чтобы попасть в этот сценарий, сесть в эту игровую комнату. То есть нас кто-то туда пускает, кто-то билетики продает, кто-то, в общем-то, места указывает, где какие. Вот, вот, вот этих кто-то, мы так сказочно там, называем ангелы, архангелы. Кураторы, небесные хранители, есть род, есть род небесный, есть род земной, все это так. Но на самом деле это мы, друзья. Это наши проекции, наши же проекции в разных, в разных э, таких измерениях. И по сути у нас все время происходит, даже когда я говорю ченнелинг с высшими силами, ну это разговор себя с собой, то есть это... Беседы с собой же, с большим расшир, более расширенным сознанием, да, присутствующим в более тонких планах э, существом. Назову это вот, вот так. Меня зовут и Мария как душ, душу. И вот эту истинную суть я постоянно транслирую, потому что она очень глубоко смогла заземлиться через практику и опыт жизни. И, наверное, ни одной. Э, вот, в общем-то, Верину заверуху. И я очень четко вижу разницу между ними. Одна Ирина Заверуха и реагирует, и в карму вляпывается, и видит свои зоны несовершенства на экранах жизни, и осознает, что войну, которую я сейчас наблюдаю, я осознаю прекрасно, как Ирина Заверуха создала я, мои предки, мои дети мои друзья, моя семья, мои все вы, в том числе, потому что мы где-то играем до сих пор внутри себя человека, заигравшись человека, забыв, кто мы на самом деле, в некие формы борьбы, критики, обиженности, да, вот непринятия. Это может быть даже малюсенькая форма непринятия, но она... Имеет масштабное значение для нашей эволюции, например. То есть мы можем ну, буквально, ну, как-то, знаете, там... Ну, не, вот не, Нетерпимость дичайшая на людей, которые неряхи. Ну, вот, вот, вот, вот давайте так, вот приведу пример. Вот хочется узнать, где в моей реальности взялась война. Ну, давайте все по-честному начнем искать в себе какие-то, да, в общем-то дележки на окне ок, мое не мое, хорошее, плохое, правильно, неправильно, найдем, чем больше найдем и выровняем через любящее поле присутствия и трансформируем это в опыт, а как это делать, как это делать, ну вот как это делать, как эти все шаги реализовать, как находить, как трансформировать, друзья, всех приглашаю, приходите на марафон, вот у меня очень скоро марафон будет практически, уже такой, знаете, как рабочий. Территория неоткрытого взаимодействия, хотя будет 5 дней открытого. Приходите на открытые. 25-го стартуем, 5 дней подряд открытая форма, вот на канале People, Телеграме будет открытые эфиры. Каждый день буду лично, персонально вести йогу в 6 утра, на коврике как зайка, по вечерам медитации, а дальше целых 3 месяца. Марафон называется «С чистого листа» очень доступный, как никогда, то есть мы в 10 раз уменьшили сумму, она 15 долларов, по-моему, в месяц, и в силу обстоятельств, которые есть сейчас, это мега важно, нужно и ценно для, для людей, я знаю это, мне есть чем поделиться, и целая команда ментора, почти 20 человек, будет также сопровождать этот марафон, разных-разных специалистов, поэтому кру кру крутейший просто... Набор содержимого, ну, в целом, чтобы успевать ухватываться за канал осознанности, да, за канаты осознанности во всех ситуациях, которые сейчас на нас навалились, нужно, конечно, немножко накопить, поднакопить список такой, да, такую аптечку собрать действенных инструментов, которые подходят для вас персонально, потому что сейчас, друзья, такое время, когда вот вот просто вот запомните это, нет одинаковых рецептов, вот просто нет и все, потому что нужно попробовать применить на себе да, как вот прям как ты там отвертку берешь и подбираешь под какой-то шуруп, что работает у тебя, что у тебя резонирует, видишь ли ты, ощущаешь ли ты, особенно ощущаешь ли ты эффективность того, что ты делаешь, и самый главный пункт меняется ли твоя жизнь в результате твоих действий? Потому что если она не меняется, а ты говоришь себе и, и окружающим имитируя бурную деятельность через бесконечные какие-то практики, попытки что-то учить, куда-то пытаться двигаться, а жизнь не меняется, то есть внутри как была какашка и война, уж простите, да, так и есть отношения, как были ужасные, там, с детьми или родителями, или... С близкими, болячки как были у тела, да, потому что это отношение между умом и телом, это про здоровье, то есть если у нас есть конфликты между умом и телом, будут болезни физического, физического характера. Ну или, допустим, сейчас у нас очень много эмоциональных травм да, в пространстве. Мы, вот, знаете, я наблюдаю такую картину, вот я нахожусь сейчас в Украине, чувствую землю. И, как говорится, это как маме, которая родила ребенка, организм на рожденного ребенка дает сразу и гормоны, нужные для того, чтобы вставать по ночам, кормить, там, слушать истерику. Но, но женщины, особенно женщины, которые уехали в другие регионы и выехали из границ Украины, им очень тяжело. Я чувствую их тяжесть. И даже женщины, которые давным-давно не живут в Украине и даже не рождались в ней, но, но ген страны на уровне родового древа э, болеет. Да? То есть это как тело. Тело рода болеет, потому что м, вот этот региональный уровень сейчас накапливает боль. И находясь то в Канаде, то в Америке, то в Испании, то в Германии, то в Таиланде, то где, где бы ни были, ощущают невероятный груз внутренней тяжести. Любимые дорогие, особенно для вас, вот и, и в том числе для вас, я сегодня сижу в этом эфире и рассказываю все эти вещи, чтобы вы исцелили себя тоже от ложного чувства вины за то, что вы не дома, или что вы нужны своим мужьям, или что вы там предатель, что вы уехали. Я во всем это хочу сказать, что где бы вы сейчас ни были, и вот особенно если вы такие мысли испытываете к другим, что кто-то уехал, то он предатель. Это огромный-огромный груз гордыни на самом деле, друзья. Потому что каждый человек по настройкам своих, вот тех мультиков, по своим билетам, находится там, где он должен находиться. И это уникальная возможность играть тот сценарий, который тебе предоставляется как возможность прямо сейчас. Но боль никто не отменял, и с ней надо что-то делать, и получается... Сложно осмыслять, не успевает мозг осмыслять такое количество боли, эмоций, состояний. Поэтому он блокирует связь с телом. Очень часто в таких ситуациях, когда у нас плохая связь с телом, у нас замораживаются чувства. Они замораживаются, и мы превращаемся в такой, знаете, вот какой-то такой полузомби немножко. Вроде как глаза бегают, руки шевелятся, мозг как робот. Там стали, поели, поспали, пописали, туда-пошли, сюда-пошли. А внутри просто, ну, как сквозняк гуляет что-то такое непонятное. Вот, вот если это у вас, если это вдруг о вас, если это сейчас вам резонирует, напишите, напишите «да, есть такое». Вот даже на своем, «да, есть такое, вы вот что-то выбросите» что-то сбросите и вы поверьте вы не одни такие сейчас такие миллионы миллионы и э, я сейчас хочу обратиться к тем своим слушательницам слушателям э, людям которые на самом деле живые живые с сердцем ощущающие истину и вы находитесь в позиции тех народ которых убивает да? а, ну что могу сказать зачууя не меньше, и тот объем боли и войны, который находится внутри вашей системы и ваших сердец, конечно, намного больше, чем все, что я сказала вот до. То есть если сейчас на экране жизни мы, мы получаем такую картину реальности, да, что мы сидим в кинотеатре, и мы же заплатили, помните, я говорила, что мы платили жизненной энергии за этот билет, за то, чтобы войти в этот кинотеатр и, и, и наблюдать то, что наблюдаем, и получается, что у нас вот, вот такой вот не просто триллер, а и не детектив, да, наше сознание выдает из себя Просто ну, резню бензопилой, то есть ужасы, ужасы. Даже если мы их не осознаем, даже если мы их не принимаем как часть себя, они происходят. Точно так же, как я только что рассказала о девушках, женщинах и людях, которые ощущают боль в результате, уехав даже, не находясь на территории земли, где происходит война, они ощущают, и с этой болью что-то нужно делать, да, потому что региональная, региональная связь никуда не девалась. Аналогичная тема. Каждый человек, у которого есть сейчас прописка, да, вот в, на уровне границ национальности. Я русский испытывает внутреннего насильника боль, принятия себя тираном, боль принятия себя убийцей, боль принятия себя насильником. И я вам хочу пожелать всем, люди добрые, всем, вот всем, у кого есть эта грань сейчас, границы национальности русской, проживите эту боль, чем раньше, тем лучше. Проживите ее, пропрактикуйте ее, прострадайте ее, принимайте ее, идите в эту боль. Она ужасная, я знаю, я знаю, потому что я делала очень много регрессий и самой себе, и когда у меня не решались определенные жизненные ситуации, никак не уходил просто из моего пространства кусок опыта насильственного, да, вот. почему я говорю, что войну создаем мы, потому что мы подтягиваем даже из прошлых жизней наши, наши опыты, я ходила в регрессионный опыт самоисцеления и, и видела, видела буквальным, буквальными глазами, я ощущала это телом, я все это очень хорошо знаю, как, как целитель, как проводник. Это очень непросто проживать, что такое принимать себя тем, кто ну, по сути плохой. Принимать себя ну, чем-то злом просто, знаете, как бы принимать эти ужасные тени, не просто тень, там, ну, я что-то там украла в детстве, ну, было мне три года, я в магазине стырила конфетку, ну, кто не тырил, ну, знаете, как бы бывало с каждым вот, вот если у вас есть такой опыт внутри своей памяти ну я думаю что вы поймете о чем я говорю да там где-то что-то разбила не сказала или утаила от родителей но всякое бывало то есть мы взрослели мы ошибались но я говорю сейчас не об этом я говорю о тяжелых состояниях которые проживаются тоже нашим бессознательным и на это уходит жизненная энергия когда уходит на что-то непознанная жизненная энергия и ты не понимаешь вообще вот, как себя вести, у тебя тоже в этих состояниях происходит э, обрыв связи мозга с телом, да. и тоже вот такой человек тоже будет превращаться в э, замороженного э, на уровне чувств такого снежного немножко э, такого вот э, человечка потому что так устроена система наша сама ну, в общем сам саморегуляции То есть, когда что-то шокова не выдерживает она от этого открепляет ну, она от этого от, от отсоединяется и технологии кундалини йоги которыми я обучаю и призываю всех людей применять эту простоту в своей жизни они дают возможность возвращать себе контакт сами с частями самого себя и мало того что возвращать этот контакт так еще и растворять и причины по которым мы с вами оказались в тех или иных ситуациях без просмотра деталей знаете сейчас такое время когда не обязательно смаковать причины нам достаточно принять решение жить по-другому изучить этические законы жизни, знать их и знать, что нужно сохранять жизнь без вариантов. Помните, как я говорила? Вот оно, счастье, свобода, безусловное добро, безусловное изобилие, все безусловное. И вот надо вот, вот этот, этот континуум, этот способ жизни, этот уровень проявления, этот сценарий, этот кинотеатр нужно найти. И билеты в этот кинотеатр тоже продаются, но они дорогие, они дорогие. Это самые дорогие билеты на самое дорогое кино. И платим мы, друзья, жизненной энергией. И что такое жизненная энергия? Это время. Это наше время. Если мы уделяем свое время каждый день, заботя о других, это накапливается у нас депозит, который мы потом сможем отоварить вот на уровне вот этого вот покупки этого билета счастливой судьбы. Потому что познать этот сценарий счастливой судьбы в это время сейчас важно нам при этой жизни, в этом воплощении. Это уникальное время, уникальное, уникальное. Мы садимся в практику, трансформируем родовые программы, берем на себя эту ответственность, не боимся ее. Как только вы сказали, я смогу, я несу за это ответственность, самое главное, из взрослой позиции делайте это. Ну, как вот, например, вы приходите в спортивный магазин, что такое взрослая позиции? Вы смотрите на полку и берете в руки один килограмм гантелька. 2 килограмма гантелька, вы пробуете, правда? То есть вы его выбираете, вы выбираете нагрузку, которую потянуть можете. 3 килограмма гантелька, так, 4-5, килограмм. Попробуйте присесть, о, нормально, стою, я могу взять такой объем э, на себя. Вот так вот нужно с собой поступать. Взяли одну маленькую задачку, справились, взяли 2, взяли 3, 10. Что имеется в виду? Пробуйте следующим образом, садитесь в практику, любую, даже если у вас медитация на, на 3 минуты будет, 3 минуты динамическую медитацию, садитесь только для себя. В следующий раз сядьте для себя и своих детей, сядьте следующий раз для себя, своего мужа, своих детей, родителей. И вот расширяйте границы своей орбиты сердца и почувствуйте свою нагрузку, свои килограммы, вы будете знать как вам дается да вот что вам дается не надо брать всю землю на себя не надо тащить потому что сразу будет накапливаться ложная ложная жертвенность опять и я сегодня писала много фраз о том что друзья христосознание и в целом хрест крест да, крест это это символ жизни, это символ процветания, это символ единства неба и земли, это символ радостный, это щит, это оберег, это, это, ну, это хороший знак. В сакральной геометрии это знак, который дает энергию. Мы, люди, его превратили в символ страдания, в символ кончины в символ завершения в символ смерти в символ такого обрыва какого-то да и вот крестики вот, вот ставим крест на тебе но на самом деле вот вспомните даже когда когда кого-то провожаешь ты ему крест даешь там знамение почему-то перекрещивая что это значит что ты ему смерти пожелал нет конечно но есть целостного креста знамения это такая богородичная структура раз-два три, четыре, пять, шесть, то есть сюда включены еще э, диагонали. Ну, об этом я тоже рассказываю, как это делать на курсах, кому интересно, приходите учиться. Но в целом, что я хочу сказать, с креста свои внутренние терпилы, жертвы, тирана, спасателя, да, вот того человека, который, как я уже говорила, очень сильно много всего пошел познавать, но не убедился, работает ли то, что он познал на практике, потому что не сильно это его и заботило. Если у нас очень сильно раздута связь только со своим умом, и мы в плохом контакте с телом, мы будем очень много знать, но мало чего уметь. Поэтому повторюсь еще раз и еще раз. Практика, практика, еще раз практика. Золотое время. Смерть это смена мерности. Сейчас гибнут люди, сейчас много, много потерь, пускай они будут не бессмысленными, а осмысленными. осмысленными. Осмысляйте все эти события, не прячьтесь, не отворачивайтесь от них, просто ре рефлексируйте их, повторюсь: есть этот способ вы садитесь в практику и не задумываясь, в том, откуда взялась внутренняя война но если вы не терпите чернокожих например если вы нашли в себе как я например да вот я здесь находясь в закарпате вот я вам с вами поделюсь моей находкой я вспомнила свои состояния с детства я родилась на западной украине и я выросла в маленьком селе. Вот такая умная девочка с самого рождения, такой мудрец ходячий, такой старичок в памперсах, да. И мне было очень тяжело расти в пространстве, ну, которое, ну, такой прос простетикой, назову это так, тяжело было, реально тяжело. Я общалась с дядями которым там по 60 лет ну, дружила даже подтянулась вот, там девочкой 8 10-15 лет мне было интересно дружить со взрослыми людьми потому что они уже имели опыт жизненный опыт и что-то знали и в общем был у меня этот аспект гордыни на тему непринятия тех кто невежественный в аспекте знаний да и вот вот поэтому у меня и родили в таких условиях или скажем так далее мне это такой рост такие условия жизни чтобы я испытывала это чувство потом осознала что это моя проблема осознала я это где-то в 27 лет что есть эта гордыня интеллектуальная такая гордыня я очень страдала от этого и вот здесь, сидя на Закарпатье, я поняла, что надо это, этот опыт тоже реанимировать. И реанимировать, вы же знаете, да, реанимация это оживить, оживить, то есть сознание, оно не завершило, не завершило некую, некую историю, и вот некое дежавю я реанимирую, я открываю то, что спрятала от тебя, да, и иду в это, иду в этот опыт, иду в эти чувства, знакомлюсь с этой частью личности, и оттуда приходят ресурсы, потому что все, что было непринятым, оскверненным своей, своей вот этой, мне это не нравится. Вот было найдено сейчас как, как глубинный такой ресурс в работе с темой войны, темой мира, потому что я очень хочу ускорить наступление мира не просто в моей стране, но и во всем мире. А это говорит о том, что нужно идти в очень глубокие слои и смотреть на тех скелетов своих, на которые смотреть ну, не очень приятно. Поэтому, друзья, посмотрите пристально, в первую очередь, на очевидных, то есть все, с кем вы не, не в мире сейчас, все и все, с чем не в дружбе, начиная с внешних аспектов людей каких-то, да, вот каких-то, в общем-то, тем, зон, сфер, ну а потом остань, останется только один единственный человек, это ты сам у себя. И в каком-то моменте э, в практике начинает доходить, что есть непринятие. Ну вот даже сегодня мои коллеги, мои ученицы в нашем чате куратором, да, некоторые писали, вот осознаю непринятие своего тела. И, и да, это тоже война, друзья. Поэтому... Где взялась война на земле? Создали ее мы? Как создать мир? Тоже через себя. Нужно примерять все свои воюющие частицы сознания, все свои воюющие частицы души из всех, всех воплощений. Потому что сейчас вот ящик Пандоры открылся во, всех, во всей красоте многомерности. И э, спрыгнуть из этого шарика не получится, да, вот как бы сбежать тоже некуда особо. Перемещаясь, как вы поняли уже, по даже уехав из границ страны, не убежишь от боли, которая тебя догонит через физическое тело и все равно заставит себя проживать, поэтому не отворачивайтесь. И то же самое еще раз резюмирую, касается россиян. Да, если вы живая структура, если вы понимаете, что происходит, и вам это очень болит, но вы испытываете бессилие, садитесь и испытывайте его, не убегайте от этого испытания, потому что оно вам даст тоже свободу, да, чем раньше войти в это проживание, тем быстрее закончится, в общем-то, этот урок, этот экзамен. Технологии кундалини-йоги передали мне российские учителя, я целый год онлайн, пока был карантин, училась в кундалини-скул, это онлайн-школа, и сейчас учатся там же мои ученицы-коллеги, мои, ученицы, мои менторы-кураторы, несколько человек, 6, по-моему, или 7, прямо сейчас. И это пространство миротворцев, которые вышли за пределы границ ума. И видят мир немножко по-другому, но тем не менее даже все миротворцы осознают, что есть вот эта наша проекция национальности, да, ну, даже такое гражданство, можно сказать принадлежности, да, вот территориальной принадлежности, идентичности, родовой идентичности. И мы не можем скапать в себя кровь, убежать от этих шифров и кодов, убежать из того кинотеатра, в который мы же сами купили билет. Мы можем только купить билет подороже, мы можем на него насобирать, мы можем на него создать ресурсы, да, на этот билет и, и попасть в самый лучший ряд самое комфортное кресло и смотреть самый красивый сценарий на экране который нам приятен любимые поставьте мне сердечки вот если я сердечно сегодня попала вам самую самое яблочко в самое ядро если вам это откликается жду сердечки и мы с вами пойдем сейчас на на дно нашего сердца, чтобы поработать с, с, с темой выхода из программы жертвы, тирана, спасателя, чтобы поработать с темой страха перед любовью, чтобы поработать вообще с темой страха перед жизнью и завершить все наши контракты с эгрегорами иллюзорными, с эгрегорами ложными, которые нам что-то там предлагали за какие-то плюшки, и мы на это согласились, повелись, не ведали, что творили. Так бывает. Не будем уже себя тиранить и диспотировать на эту тему. Что было, то было. И есть как есть. Поэтому можем изменить мы только свое сейчас и будущее а прошлое реанимировать, чтобы опять-таки использовать эти ресурсы для сейчас и будущего. Вот такие вот у нас уникальные возможности, они у нас есть, и это прекрасно. Ну что ж, рассказываю технологию. Многие из вас уже со мной практиковали эту медитацию и, соответственно, знают, что делать как слезать с этого креста, но понятное дело, что групповое поле дает мощнейший энергетический объем, такой, знаете, торсионное поле силы, оно намного, намного сильнее, чем ты, когда ты сам практикуешь. Поэтому практикуйте, даже те, кто делал это 40 дней или 90, все равно не уходите, сделаем вместе. Что нужно делать? Сейчас я покажу вам технологию самой медитации, потому что пойдем сейчас за моим голосом в открытие пространства, и я уже не буду отвлекаться на рассказ о том, как технически проводить саму позицию, да, выстраивать. Смотрите, у нас будет вот такая позиция рук, Кундалини-йога – это йога сознания. Мы работаем с эндокринной, нервной, иммунной системой, перезаписываем. Ну, можно сказать так, меняем карму, меняем структуру крови, меняем свои настройки системы. Вот такая вот она глубокая практика. Целительное поле придает дополнительного, дополнительной мощи, поэтому здесь я работаю также в пространстве целения через канал богородичный поэтому рассказываю очень важна позиция два пальца мизинец и безымянный прижаты прижаты к руке и большим пальцем вот так вот мы еще при выравниваем прям вот выровняйте свои пальцы Вот у меня например на левой хуже выравнивается, чем на правой я вот прям выкладываю другой рукой, помогаю себе. И очень четко стоят, как антенки, два пальца вверх, указательный и средний. Видите? Видите? Прекрасно. И они прижаты друг к другу. Вот так вот прям руки, как сцепили руки, и прекрасно удерживаете такую позицию. Но руки будут у нас расставлены, вот прямо такие горизонтально. Ну вот, вот, вот прям вот так, да, видите, как я руку ставлю, как будто бы вас пригвоздили к тому самому какому-то вот такому условному кресту. Вот просто представьте, что руки у вас зафиксированы, и за пальцы их кто-то вот держит. В медитации я вам расскажу, кто там за что держит. Я немножко буду сопровождать голосом ваши процессы, наши с вами процессы. И в целом, в общем, все будет хорошо, ничего не бойтесь. Сейчас пока что, да, вот так не садитесь, я просто показываю, как мы будем все делать. Следующие моменты. Наша, наша челюсть. Вот, вот наши жевательные мышцы накапливают очень много гнева, люти, злости и, в общем-то, такой злобы. Что мы будем делать? Мы с вами помимо рук будем вот так вот дышать. Нам Нужно сцепить зубы двух челюстей, вот так сильно сдавливая, особенно сдавливая жевательные мышцы и зубы. Потестите, что у вас прям должно быть здесь напряжение, такое, знаете, сильное, что вы даже чувствуете, как вы работаете, как вы трудитесь. И вот через эти сжатые зубы мы будем вдых, вдыхать воздух, вдыхать вот так, вдыхать его так, поднимая снизу, вдох идет вниз живота, и воздух поднимается вверх. Его через сжатые зубы очень хорошо и легко поднимать, как, как по поршню вверх подтягивая подтягивая еще больше из бессознательного из того всего всякого прошлого что мы там накопили напрятали до да, самих себя и в целом вот вот этот вдох он очень хорошо подтягивает все как пылесос и будет выдох носом вы можете закрывать при выдохе рот да, вот вот смотрите как я делаю Можете не закрывать рот. У кого как получается. У меня, у меня слабо развитые мышцы с левой стороны носа, поэтому я закрываю, потому что по-другому не получается одинаково выдыхать. Ну, когда-нибудь, может быть, наработаю этот, этот уровень чувственности, пока что есть так, как есть. И вам вот рассказываю тоже, что у вас может быть по-разному. Ваш опыт, это самое ценное, что у вас есть в этом взаимодействии. Не просто галочка, я что-то делала. Получите опыт, покайфуйте, покайфуйте, потрудитесь. Ощутите эффект от своего напряжения, от своих усилий, от своего вот, вот этого очищения. Поуправляйте чем-то. Мы так многим сейчас не можем управлять, да, вот и у вас сейчас прямо вот возможность чем-то поуправлять на 200%, своим вдохом, своей, своим опытом, своим результатом поуправляйте на максимум. Окей? Отлично. Будет музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение в данном случае я подобрала родовое, для того чтобы мы с вами достигли еще и через вибрацию звука, большей эффективности потому что музыка звук это это вибрация это информация и она или нас э, тормозит или развивает здесь будет развивающая музыка потому что она усилит целительный эффект через мантру мантра вахи гуру вахи гуру означает от тьмы к свету от к свету мы мы как будто бы просто Закрепляем свое, свое осознание того, что мы за все в своей жизни в ответе. Ну, ошибалась, ну не получалось, но я все равно двигаюсь от тьмы к свету, от незнания к знанию, от, как мы говорим, невежества не ведал, не знал, к ведам, к ведам вот, вот такой перевод. Ничего сложного. Она очень глубокая, она очень легко э, переводит мозг в такие, знаете, гамма-гамма колебания, выводя его из бета суетности, поэтому э, может быть облегчение, вот, так, знаете, как как лидокаинчик, музыка, которая э, дает облегчение, как, когда ты, кто рожал, тот понимает, да, как такой анестезия, музыка, которая дает анестезию, при этом, при этом еще больше расширяет поле. Я всегда после эфиров, которые были сопровождены какими-то мантрами или музыками, сбрасываю ссылку на источник. Я сделаю то же самое сегодня, поэтому, если вы захотите это повторять не по записи вместе со мной, а просто сами по себе, что удобнее намного, будет такая возможность. Ну что ж, повторюсь, это всего лишь 15 минут, поэтому мы с вами побыли в форме сатсанга, общения, принятия, диалога. Спасибо вам за реакты, за ответы. Для меня это очень важно. Ну давайте, давайте будем теперь погружаться в опыт. Практически самоисцеление. Садитесь поудобней, закрывайте глаза. Постарайтесь быть все время за закрытыми глазами. Если у нас закрыты физические глаза, у нас максимально открыты глаза души. И мы можем просматривать на внутреннем экране все то, что от нас сокрыто. Сокрыто вот в нашей физической форме. Будьте за закрытыми глазами максимально. Вы видели, как садиться в позицию. Я вам уже все показала. Я буду делать все вместе с вами. Немножко сопровождать и комментировать. Ну а сейчас положите руки на сердечный центр. Вот таким образом. левая сверху, правая, Или же вы можете положить их на ноги. Если у вас сидячая позиция, как у меня, например. Или же вы можете положить руки себе в выложить их в молитвенную позицию. на Намасте да, у грудного центра. Какая вам позиция ближе, такую и выберите. Вот уже сразу на старте много свободы. Примите решение, как вам сейчас лучше. Закрывайте глаза и мы пойдем проживать опыт самоисцеления. За закрытыми глазами, глубокий вдох, спокойный, но глубокий, вниз живота. И медленный выдох. И еще раз глубокий вдох. И медленный выдох. На выдохе постарайтесь звучать протяжное и сердечное. Глубокий вдох. Позволяйте себе отпустить все. Со следующим выдохом почувствуйте тяжесть своего тела которая сидит на поверхности. Вдох. Как будто пригвоздите себя. Со следующим выдохом позвольте вибрации воздуха пройти через весь позвоночник и выйти через ноги, через тупо Выдохните через стопы, выдохните через почки, выдохните через свой хребет, через почек. Выдохните вниз во всех конечностях, которые у вас есть. Вдох, вдох и выдох. Просто откройте все шлю, запускай все вытекает. Не контролируйте, отпускайте. Это неправда, что лучше любое нечто, чем ничего. Пускай лучше будет пустота, ничего. Пускай уйдет все мертвое, ложное, завершенное, прошлое. Не держите за это. Глубокий вдох. И мы отпускаем все-все-все, что было внутри, с позиции. И так сойдет. Со следующим вдохом берем снова золотой поток. А с выдохом отпускаем. То, что пригрели внутри на всякий случай на черный день. Отпускаю. Я Ирина, каждый свое имя, ключом своей божественной воли, открываю врата своей души для всего. Светлого, доброго, чистого, ясного, нового, живого, переменчивого, истинного, согласованного с моей эталонной сутью бытия. Глубокий вдох. Медленно воды. Ключом своей божественной воли я закрываю врата своей души для всего ложного, завершенного, мертвого, техногенного, не моего и неистинного. Отпускаю. Глубокий вдох и выдох. Отпускайте все свои ложные игры, своим дыханием. Выдыхайте все тяжелые чувства. все мысли, все тревоги. И мы с вами начинаем. Садимся в позицию для медитации. более открыто. Прямо сейчас по своей воле доброй вы можете пригласить на орбиту своего сердца вместе со мной я всегда приглашаю, но вам это предлагаю, не призываю, предлагаю. Вы можете пригласить на орбиту своего сердца тех, кому желаете добра, тех, кого вы любите, тех, кто и так там живет всегда, кто в вашем сердце, тех, с кем вы в родственных связях, дружественных. Я буду проговаривать свое приглашение на орбиту сердца. Вы можете его повторять. Вы можете создать свой диалог внутри себя. Пригласить что-то, что важно вам. Закрываем глаза. И со следующим вдохом. Вдох. Выдох. я приглашаю на орбиту моего сердца всех возлюбленных мной людей и всех нелюбимых. Моих детей, их души, рожденных детей, потерянных и еще нерожденных. Родовую систему неба, земли, учителей, учеников. Время, пространство, все стихии. Я приглашаю на орбиту моего сердца все частички моей души. И я призываю ангелов, архангелов, небесных покровителей, хранителей рода, святителей, кураторов, защитников, оберегов, Сопроводить экологичную у меня и все, кто со мной в этом опыте. Глубокий вдох. И медленный выдох. Отлично. Мы с вами будем работать 11 минут в самом практикуме. Садимся в позицию и трудимся. Закрывайте глаза. Дышите и доверьтесь этому волшебству трансформации. Может кружиться голова, может быть это может занеметь что-то. Не останавливайтесь, ничего не бойтесь, не сдавайтесь и верьте в себя. Верьте в себя. Пора. Мы сделаем это вместе. Позиция рук. Вот такая. Зубы сцеплены. Дышим вдох ртом, выдох носом. Глаза закрыты. Чувствуйте себя и живите этот опыт. Максимально живите. Будьте сейчас максимально живыми. Thank <laughs> you. Зубы сжимаем сильно, дышим глубоко, не верим уму, если он говорит, что вы устали. Ничего не бойтесь. Глубокое дыхание. Не бойтесь своей силы Высвобождайте гнев, злость Злитесь Будьте кровожадными Сдавливайте свои зубы Верните себе способность Испытывать все Испытывать все Испытывать боль Испытывать Гнев, даже ненависть, испытывать обиду. Пусть это будет последним испытанием. В этом опыте высвобождается очень много энергии. Может подняться жар, может подняться холод, тремор. Воздух, отрыжки, слезы, сопли, слюни, эмоции, все что угодно. Живите то, что есть. Будьте собой. Руки не опускайте. Глубоко вдыхаем, сдавливаем зубы, выдыхаем носом, Держимся вертикально, держимся за свой хребет. Спинка ровная, подбородок опущен, шея натянута. И вы можете представить, что вам руки помогают держать ангелы. Вот просто ангелы держат вам руки и просто медленно снимают со всех страдальческих крестов, на которых вы еще оставались, и наказывали себя за тиранию, или себя считали жертвой кого-то, или были обиженными родителями, или себя считали плохими родителями. Унижали себя наказанием. Я ужасная мать. Я плохой муж. Я плохая жена. Я плохая дочь. У меня плохая мама. Как же мне не повезло судьбой. За что, господи? Почему я? Дайте место всем своим чувствам, скажите себе все виды правд, признайтесь. Пускай это будет ваша глубокая исповедь, и никто, кроме вас, прямо сейчас не отпускает вам грехи, потому что нет никого в этом храме, кроме вас. Каждый из нас сам себе жертва, сам себе тиран и сам себе спаситель дышим. Я говорю, вы дышите, не сдавайтесь. Не в этот раз. Не сдавайтесь, ни сегодня, ни сейчас. Если тяжело, дышите глубже. Держитесь за дыхание, оно помогает. Чем больше воздуха внутри, тем больше силы духа. Болят неврозы, болят наши неотпущенные эмоции. Это не мышцы болят. Это болят части души. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. У нас с вами сейчас дома туалета. Подступаем к глубокой очистке. Приближаемся, не сдавайтесь. Исцеляем себя дыханием, завершаем войну. Мы как будто дыханием зализываем свои раны внутри души. Осталось совсем немножко. Сейчас тело отвоевывает у ума. Первенство, управление системой, сейчас дух отвоевывает у ума, право на управление судьбой. Идите за духом, не слушайте мыслей, не жалейте себя. Нет, мы не жертвы. Мы не рабы Божьи, мы дети Божьи. Последние две минуты глубокого, глубокого, глубокого опыта. Самого глубокого. Дайте вдыхание. Войдите в транс. Будьте. Просто будьте. Вы не держите ничего, кроме своих рук. Ничего кроме своих рук. Все в руках. если тяжело, представьте, сколько всяких страданий удерживаете вы в своем сердце и сознании. Мы не держим гири, мы не держим никаких бетонных плит. Мы просто расставили руки насколько боли внутри их исцеляйте себя своим дыхание последние секунды глубокий вдох сжали челюсть задержали воздух Выдох, глубокий вдох, руки держим, задержали воздух, сжали челюсть, вдох, Разрывайте эти цепи, выдох, последний раз, глубокий вдох, сжали челюсть, задержали воздух, вдох. Пушечный выдох. Потрясите немножко руками. Потрясите руками. Потрясите. Потрясите. Отлично. Чудесно великолепно. Мы с вами сделали то, что могли сегодня, и больше, и меньше. То, что возможно было реализовать, достичь, к чему было реально докопаться сегодня, сейчас случилось для нас. Это глубокий духовный труд. Дорогие, я буду благодарна вам за обратную связь, за рефлексию, за рассказ о том, как прошел для вас сегодняшний сатсанг встреча. Я всегда благодарна вам за ваши благодарности всех видов информационных. Когда вы хотя бы с одним человеком поделитесь инструментом, который помог в чем-то вам, это и есть ваша благодарность таким, как я, кто старается передавать знания и молится каждый день о том, чтобы знания по миру колесили и не оседали, не останавливались ни на мгновение. Я благодарю вас за смелость, за смелость, как минимум пытаться, пытаться жить по-другому осмысливать свою жизнь, трансформировать ее, менять, трудиться. Можно сделать миллион практик, а можно сделать одну миллион раз. И я снова и снова повторяю, это постоянно. Выберите одну и сделайте ее миллион раз, и она изменит вашу жизнь. Это очень важно сейчас. Перестать искать, перестать пытаться, перестать говорить, что я делала. Сейчас нужно сделать, реализовать и не давать Выйти из войны, сделать мир, сделать его внутри себя, и тогда он наступит. Во всем мире и перестанут курсировать да, и колесить в поле информационном бессмысленные, бессмысленные какие-то картинки, призывы разборки это возможно. До встречи завтра если у вас появились вопросы, или накопились приносите их в пространство сегодня, чтобы я могла за завтра с ними как минимум познакомиться и сформировать способ ответ, да, вот пространство ответов. Завтра у нас будет также медитация динамическая медитация наполнение. Сегодня было очищение осознания, трансформации, перезаписи, да, некой такой, как я уже говорила, реанимации. Завтра мы с вами сделаем медитацию изобилия и процветания. Приглашаю, побыть в пространстве и такого уровня и формата. До встречи, любимые. Всем хорошего вечера. Насколько это возможно? Если это невозможно в физическом мире сейчас для вас, Рисуйте его в своем сознании, где бы вы ни находились. Рисуйте тот мир, в котором вы хотите оказаться. И он рано или поздно станет вашей реальностью. Я не просто в это верю, я это знаю. Безусловно, знаю. Всем пока-пока. Спасибо за опыт. У меня, кажется, получилось. На, на две платформы сегодня и себя расширить. Если были какие-то технические замечания, я могу что-то улучшить. Критикуйте, советуйте, предлагайте, помогайте. Я всегда открыта на все рациональные, осмысленные формы взаимодействия. До встречи. Пока-пока.